Ага. А сейчас вам хорошо слышно? Да, сейчас хорошо. Ага. Спасибо, что это... Извините, что задержала. Я вообще тут не... Нет, вообще никак. Прям сидела тут цик несколько раз. Вот. Вроде сказать хочется что-то, а вот и... <смех> не знаю, что сказать. <смех> Поняла, что вы правильно стерли там все, но что что писалось? Ну так подумала. Вот. Не знаю, что делают в эти моменты такие вот. Может, сидеть смирно надо. перед этим было такое горячее тепло в груди, сильное-сильное, где-то, ну да, в седьмом часу как раз, прям такое горячее в груди, прям. думала, может быть, вы мне посылаете сигналы какие-то, Основной э, страх с чем связан? Основной? <execute> Я не знаю, может быть, как-то выглядеть. Может быть, это маленький страх. Но... Кажется, что их не один вот так вот. И даже не знаю, с чем он связан. Ну, я, ну как вот сказать здесь? с жизнью. Вот. Да. Потому что, вот я, например, здесь снимаю комнату, я живу и у меня оно, вот это вот, а как дальше будет на работе, как там обо мне что-то это, у меня зажимы эти всякие происходят. И я, температура плюс это, и прям, я не знаю, как его стимулировать, как, какой он именно вот. Может быть, я уже просто вот в нем живу, как-то поэтому он меня нагревает в температуре. Какой вот. я не знаю, как разобраться вот здесь. А что ты хочешь на самом деле? Мне кажется, если он, если я хочу, хочу. Хочу отдыха, да, отдыха хочу. И я не могу отдохнуть никак, вот вообще у меня не получается. Ну, то есть, ну, как бы постоянные переезды были там, вот, в течение 7 лет, наверное, я, наверное, не знаю, 15-16 раз только переехала. И вот это непостоянство, то в работе, то с переездами, то мамы в отношениях, что-то так уже как-то ну как-то потрёпанно уже чувствуешь себя и хочется отдохнуть, а отдохнуть-то не получается. Вот я включаю там себе в промежутках, когда успеваю, потому что тело устало чувствует, прям вот усталость какая-то. Вот. И... и хочется, ну как бы тоже не загонять себя никуда, ну и не знаешь, как из этого быть, потому что надо работать, надо делать все равно. Я все равно делаю, я буду делать все равно все, что надо. вот. А отдых, может, не получается из-за вот, может, что вот здесь, вот из-за этого. Потому что говорят, что люди и вот не спят, кто бывает... Вот Элеонора мне просто вас посоветовала, я случайно так с ней познакомилась, она говорила, что ну как-то просто сказала, что можно вот на онлайн трансляции побыть. И вот, и вот она как говорила, что вот можно и не спать, и не чувствовать себя как-то вот так вот, как я чувствую. А у меня постоянно она какая-то измотанность, понимаете? Я... И я, извините, никак, никак не могу войти в этот, Ну, как бы я делаю сама себе это силком, как бы, чтобы ну, вниз как бы не катиться. Там рейки, там молитвы какие-то, еще что-то. ну Но... не знаю, вот думаю, это просветление, там может быть, как бы оно должно как-то, ну, что-то сделать. Хотя что там оно сделает, если ну, как говорят, что, что, его как бы, искать не надо. Вот тогда остается только вот, получается, ну, проживать вот это все вот, постоянно. А с другой стороны, ну, может, в этом ничего страшного, ты нету, вот. Ну, просто, как бы, чтобы работать, нужно, ну, не болеть. А я не знаю, чего чего температурность постоянная. 37,2, то есть она вот тянется сколько лет уже, и, ну, вроде как, с психо... тоже к психотерапевту ходила, и невроз был когда-то, и с тех пор, по-моему, оно так и тянется, вот. И... Вот, сейчас, может, уже просто физика подтянулась, я не знаю, вот. И хочется выпрыгнуть из этого всего, вот, потому что, потому что даже, знаете, извините, что я во мной тут. Не хочется просто, ну, не, не знаешь, как стать на свои ноги, на твердые, вот. Чтобы не ныть, потому что, вроде говоря, что не надо ныть тоже, я согласна. Ну, блин, я не знаешь, как вот с этим быть, как бы непонятно вообще, вот. Потому что вот, даже вот сюда переехав в эту комнату, и... не знаю, мне как-то трудно даже вот как-то с людьми, что ли. я Не знаю, мне хочется вот забиться и сидеть чтобы меня никто не трогал, вот. А сидеть тоже не получается, кто, кто меня будет содержать там или это, вот, а выходишь работать, вот это все проявляется, то сердце начинает там щемить, то иголки натыкнуться, температурность уже я уже работаю и работаю и работаю, как бы вот, бегаю и бегаю, то соседей не угомонить, не спишь там, вот, как бы вот, идешь на работу потом, ну слава богу это не так долго тянулось, но все равно уже как бы это, вот ты <смех> не знаешь куда это все вот и... катится как бы, может оно и никуда не катится, <смех> кстати я этот платок возьму, вот. вот. У тебя просто происходит процесс, ты давным-давно чувствуешь, как сказать, игру, в которую не хочешь играть. Но здесь необходимо просто себя обнаружить. Тут никакая практика не поможет разоблачить игру мозга, в которую он заигрался. Прям сейчас да, всё, все внимание переведи на мысль я есть, да, есть. просто все внимание туда переведи так. я знаете я немножко не, не понимаю это или мое состояние такое или я действительно перевела не могу понять просто на я есть смотришь вот я есть мысль и все внимание да? на я есть. Получается... А, да, вот. вот. Вроде, да, кажется, что да. И все, что чувствуется, видится, слышится, осознается, оно само себя являет прямо сейчас. Так. Да. И прямо сейчас просто затихнет. Настолько, насколько возможно. Если будет возникать какая-либо мысль, картинка или какое-то состояние или ощущение в теле, ты не обращаешь на это абсолютно никакого внимания. Чувствуй свое дыхание. Осознай, как воздух входит и выходит. Если обнаруживается, что внимание утекает в мысль, начинаешь думать о завтра или о вчера, возвращаешь опять все внимание на «я есть». Есть ли у тебя сейчас какая-нибудь проблема? Вот прямо сейчас? Нет. И оно так всегда. Просто ум рисует. Ты веришь в то, что он тебя подкидывает, отождествляясь с тем, с постоянным вот этим разговором, с мыслью. И от этого идет боль и страдания. Но прямо сейчас, когда ты в этой живой сейчасности, не возникает ни одной проблемы. Ее никогда нет. А вот физическое то, что там оно потом само будет... Оно само себя исцеляет, когда ты а, пребываешь в глубинном а, вот этом покое, в осознавании себя, как себя, не как какой-то идея. То есть можешь ли ты сейчас осознать самоосознавание? Вот смотри, происходит любой... Да. Чувствуешь Мне это? Кажется, что... Мне кажется, что да, я с вами вот здесь вот вижу это вот осознавание. Ну, то есть я вижу, я просто как вижу. И вот оно и есть, наверное, это осознавание. Да? И, вот, и вот смотри, вот сейчас внимательно. Любое явление, которое происходит, оно исчезает. То есть слезы были, прошли, смех был, прошел. Кто это все наблюдает? Я же. Вот. И вот тут очень тонкий момент. Смотри, если явление случается и растворяется, значит оно нереальное. То есть оно возникло и растворилось. Но страдание возникает тогда, когда ты веришь, что это реально. Но реально это вот само а -а -а. осознавание. Уловила? Да, да. И что бы ни происходило, да -да -да -да. ты есть. А не этого. Вот он реальный. Просто в какой-то момент наступает действительно такое глубинное чувствование какой-то лжи и фальши. И вот эта усталость идет от того, что ты устала играть в какие-то игры, роли и маски. Потому что ты забыла о том, кто ты есть. И вот это самовоспоминание... Но вот это вот забыло о том, кто ты есть, это тоже иллюзия по факту. На самом деле ты никогда не забывала. У тебя просто внимание утекло во внешнее, в мысли. А это а эта мысль захватила, ты поверила, что это реально, правда, и началось страдание. А сейчас а, же а, ничего нет, ни, никакой ни единой проблемы. И вот отсюда, когда ты уже идешь общаться в социуме, у тебя не возникает ни, никакого сопротивления. Ты понимаешь, что все а, есть игра. Люди а, одевают... А, все есть игра. Люди а, одевают а, маски и играют. Но а, да. за всем этим стоит реальное, то, чем ты являешься. Это просто ясное осознавание. Так, а может быть оно просто еще больше у меня стало? Углубилось, просто в момент присутствия углубился. И, и э, нет конечной точки, это всегда углубление и углубление. А это углубление идет до, до момента окончательной смерти вот этого играющего или... или... Осознающего. Осознающий, Осознающий в итоге кровь. тоже растворяется и остается чистое осознавание. А это тогда смерть уже, да? Прямо тело? Не, не, не обязательно. Нет. Абсолютно нет. То не есть, не есть ты же... Ты же осознаешь тело. Да. Понимаешь, то есть происходит дыхание, видение, слышание, чувствование, говорение. Угу. Вот оно. Так. Да. Сейчас ты усталость чувствуешь? Чувствую только вот какое-то такое, не знаю, как сказать, пространное расширение или что-то такое. Какое-то, может быть, статус. Такое большое, Ты просто сейчас осознаешь себя как... Сознание, не как э, Светлану, не как это тело. А то есть ты тело тоже сейчас осознаешь, ты осознаешь весь этот процесс. Да, да, да, да, да, да. да. А это получается ваша, это эта мощь, она меня как бы это накрыла, получается. Ну просто время пришло. А вот, да, я, понимаете, я даже вот, ну, когда молитвы читались да, и я это делаю только ради этого, чтобы вот это ощущение меня больше захватывало, вот, которое сейчас я чувствую, потому что даже в этой суете, которую я вот плакала, рассказывала, да, там я, когда просто вот, ну, так вот, скажем, православие там на коленки падают и начинают это... Бога просить или молиться, и я получ... у меня получалось какое-то вот тоже отпускание подобное. Ну вот, слегка, может быть, не как сейчас, но было где-то такое, что ничего не важно, и, и все вот, кроме вот этого какого-то покоя, спокойствия, и в которое хочется мне больше уйти, ну, не надо это, я хочу сюда, то есть не сюда хочется, я чувствую что у меня суета как-то я это вернее я наверное не суета а она с моего разрешения наверное меня туда втягивает тут просто внима проводит. внимание утекает в мир объектов по факту этих объектов нет это все кажется даже если я вижу и даже если я вижу маму папу там да то есть а это как нет то есть они просто формочки но их нету как как будто какой-то процесс, да? Это просто... Как, который. Давай этого говори, как ты, это, как ты это осознаешь. То есть их не существует, как какие-то связи между нами. То есть этого нету, да? Это у меня в голове происходит. То есть работа срочно надбежает, да? То Конечно. Есть объект просто как объект. Да. Ну, а, ох ты. Это интересно стало как-то. Тогда это все меняет. Это если это пусто все получается. А, а почему же тогда мы в одно место идем работать, а в другое нет? У одного человека покупать хочется, а у другого нет. Это у меня склад, сложено в голове. Все, что ты видишь, чувствуешь, осознаешь, это все ум. Это все его игра, игра ума. И зеркало существования тебе показывает. А почему ты идешь к одному, а к другому не идешь, это просто потому, что так случается. Потому что у тебя импульс идет взаимодействовать, например, вот здесь вот так. И в, в, вот на данном этапе тебе уже стоит отпустить э, и молитву, и что там ты делаешь? Медитацию, да, ты говорила? Все, ты уже а сама, делала... ты наработала а? это. Ты уже сейчас сама являешься этой медитацией. Теперь, а -а -а. если ты будешь глубинно э, осознавать, то есть осознавание есть, а -а -а. тебе будет смешно, когда ты будешь садиться в позу медитации. Ты словно со стороны видишь, как, как ты играешь. То есть ты всегда есть этот покой. Ничего тебя не тревожит 뭐, что никогда. что в последнее... Ukrainian. Услышала? А, -а, -а, -а... а можете повторить там про... Ты будешь осознавать, а дальше мне... <Snapchat> <interrupting> <News�� rakles> <elvesh> Сейчас повторю. У тебя... Сейчас слышишь? А, сейчас, да. У тебя а, мозг созрел для того, чтобы осознать все свои игры. Все во О, что он играл. Слышал. Во что играл, да? Да. Но ты верила, что это правда. Там важности было много. От этого усталость шла. Ты и есть... Важности вот это... было много? Очень, ну, конечно, да. То есть, важности, то есть, там, выживальческие, там, как бы схемы работают. Что бы ни происходило, ты всегда есть. Ой, не слышно так. так. Что бы ни происходило, ты всегда есть. Ага. И значит, я буду углубляться теперь сюда. Да, вот точно так же. Ты сразу... В эту есть. В... Да, да, ты углубляешься. И ты осознаешь, что ты сама являешься этой естьностью. ничего другого нет. Все остальное это фильм, это ты как бы наблюдаешь. А когда вот страх смертности пропадает, это еще дальше углубиться надо, да? Это естественный процесс, оно уже там само происходит. А, это я на это не, не могу влиять. Нет. Это вот рост как раз, да, мой, как углубление? Mm -hmm. Да, да. А, вот чего. А я думала, сейчас я сгромоздюсь на эту гору и сразу ее покорю, чтобы ничего не бояться. Здесь нам необходимо, когда возникает боль, не залечивать его, и эту боль, а смотреть на это как явление, открыться этой боли. И когда ты открываешься этой боли, она обнуляется. Да, и А Про какую? То есть про любую? Вообще, ну, любая. Или... Да, любая, любая. Теперь оно будет углубляться само, да, все время? Вот. Да, здесь только внимательность к тому, что как возникает... Не, не то, что как возникает, как утекает... Если внимание утекает, если возникает, смотри, какое-то страдание или усталость, то есть, значит, система сигнализирует, что ты включ... игра включилась. Имитация. То, во что ты не хочешь... Имитация того, чего я не хочу. Да. То есть ты не хочешь это играть, но собой... имитируешь. Чего? Я не хочу. А, да. И в, в данном случае все внимание на самоосознавание. То есть у тебя весь интерес на самоосознавание. Ни на разглядывание объектов, ни на решение проблем, которых по факту нет. Это все придумка ума. Вот этот быстрый возврат через «я есть» у каждого по-разному, как тебе удобнее. Через дыхание, через «я есть», концентрация на «я есть», и потом глубже уходишь, значит, осознай самоосознавание. Можно сидеть еще вот с утра или перед сном, там вот я есть, вот, как медитация, что ли, отдельно еще делать? Просто ты, весь день, вот просто. Ты всегда этим являешься, у тебя все внимание на самоосознавание ага. всегда, все. Как только оно утекает, возврат. То есть у тебя система будет сигнализировать, она сигнализирует тебе усталостью. И просто дай себе время, хотя бы просто неделю отдохнуть. Ты просто да. наслаждаешься вкусом себя вот этим вот, вот этой глубиной, чтобы не возникало все мимо. То есть оно возникает как явление и растворяется, возникает и растворяется. Ага. И будь внимательна, как определения какие-то возникают. Потому что вот это вот определение, это вот ум он начинает там. Потому что без любого определения ну вот, дерево, оно просто есть дерево. Ты просто есть. Даже без а, вот этого я есть, ты есть. Прямым осознаванием факты себя, понимаешь? Как, как повторите? Прямым осознаванием факта себя. О, вообще просто. Ох ты, господи. Так, так. Так, прямое осознавание факта а, а если вот я пока не могу взять сейчас отдых, то у меня как бы, я просто уже дала себе отдых, когда вот у меня три дня назад живот заболел, в общем, ну и я там отпросилась три дня, полежала, отдохнула. Но сейчас у меня температура, если она так и есть. Она просто ведь, видите, не, не знаю, пройдет через неделю, мне всё с ней выходить. А сейчас смотри. работает на... а... Стоп! Мне смотри, как бы... Смирает... Ты, ты уже опять утекла. Ты уже, внимание, а, вот ушло в опять в одно и то же. Прожёвывание одно и той же вообще идеи. То есть температура от 36, и 6 до 30 7,2 — это нормально это норма. По этому поводу вообще не парься. все внимание на самоосознавание. А тебе даже, может, не, ну, вот, ты просто в этом сейчас сидишь, находишься, уже усталости нет. Просто здесь нужно по-честному -по себе ответить. Ты, ты, тебе нравится эта работа, на которую ты ходишь, или нет? Ну, тяжело. Просто она как бы оплачивается так, и мне, ну, то, что я уборкой занимаюсь в квартирах, и мне физически, ну, вот это вот, ну, не знаю, то ли ну, тяжело, то, может быть. Ты понимаешь, то есть когда ты э, идешь даже на работу, да, и убираешь квартиру, и когда ты в моменте, у тебя все легко происходит. Ты начинаешь от самого процесса кайфовать. Да. Ты с самим да, процессом становишься. Вот, вот так вот. По-другому никак. Если возникает да. идея что-либо получить или там еще что-то, или там вот скорее бы это закончить, все, ты уже из сейчасности утекаешь, у тебя уже лун потек в совершенно другую плоскость, внимание утекает. И твоя тренировка в том, что внимание всегда на само внимание, либо на само осознавание, либо на «я есть». И ты идешь уже, и ты, и ты понимаешь, что ты не для кого-то это делаешь. Кроме тебя, по факту, никого нет. И вот здесь вот глубина чувствовать искренне. Понимаешь? Какое глубина? Как а, глубина чувствовать? Глуби глубина чувствовать, что ты действительно хочешь. Бывает так, что, например, уже вот здесь, на этом месте, на этой работе, уже весь интерес, он как бы и сам себя исчерпал. И значит, нужно идти в новое. И вот этот э, шаг сделать в новое, обычно э, мозг боится, потому что ну, он привык по одной и той же нейронке гонять, одну и ту же работу делать. А здесь ты раскрываешься все возможности. То есть увидеть, начинаешь видеть не проблемы, а начинаешь видеть все возможности, ресурсность во всем. И просто делаешь этот шаг неизвестный, делаешь этот шаг в неизвестное. Поначалу ум привыкает к этому, потом он сам уже, как тебе сказать, он даже ему интересно это становится. Постоянно новое, новое, новое. Но ага. запомни, ты не для кого-то делаешь и не для чего-то. Процесс. Ага. То есть ты уже не прогнозируешь цель, как это закончить. Ты вся глубинность здесь в ощущениях. Да, да, да, я заметила, что я начинаю отдыхать, и тело расслабляется, и уже и все, ну вот напряжение, даже если все уходят, уходит, да, постепенно так. Да, точно, точно, точно. Может я наоборот сейчас ближе к себе иду куда-то? Конечно, <с <с конечно, это. всегда к себе. А и потом, и потом, и потом... И потом ты обнаружишь, что вот это вот расстояние между я и другой, оно стирается. Соответственно, у тебя не возникает страха, что тебя кто-то осудит или еще что-то. Ты открыта. И эта смелость открыться, обнажиться, то есть никого второго нет. Это была иллюзия, это была игра. И эта игра обнаруживается. И, и тогда ты взаимодействуешь с каждым как с собой. Но ну, на самом деле это всегда так происходит. Ты Сознание само собой играет. Это просто. Я это чувствовала, да. Да, ну, ты, я ощущаю, что это чувство у тебя есть это уже сенситивность, она уже раскрыта у тебя. Это просто процесс, он будет дочищаться, будет там еще жертва там вылазить, выплакиваться или еще что-то. Не обращая внимания, это, ну, оно естественным образом обнуляется. И смысла вообще никакого нет. И вот эта вот смысловая нагрузка, она вообще тоже падает, нет важности ни в чем. И тогда вот просто игра играется. И тебе начинает вкусно и интересно играть. Взаимодействовать. Я, вы слышите, как вы говорите? Я чувствую, слышу, и чувствую, как будто вместе с вами это ем. Пробую вот это все на вкус. Вместе с вами, Да, да, да. Все, вот она, вот она. Жизнь сама себя являет, бытие само себя являет. Да, да. И тобой движет только живой интерес. У меня такое горячо в животе внизу, прям, где пупок, прям весь живот горящий был, сейчас так поднялось что-то там. Ой, еще, еще, еще, сейчас везде по спине, сейчас пошло в груди, вот это вот. отдыхай сама в себе вот так <смех> почаще вспоминай больше ничего не надо